Здравствуйте. Назначен к вам в дивизию комиссаров. Знаю. Вот ткачи наши, добровольцы. Ну, прибыли? Прибыли. Могу и пулеметчиком. А что? К самому делу прибыли. Получен приказ Михаила Васильевича Фрунзе. Завтра переходим в наступление. А что они там делают? Купаются. Жарко.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 Она ведь не разбирает, кто, кто комприков, а, а кто... Да, Тулис не разбирает. А ты же сам разбираться должен. Голова, то идешь на плечо? Иди... Вот, к примеру, идет отряд походным порядком, Где должен быть командир? Впереди.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 Наш ответ преследует отступающего в панике противника. Где должен быть командир? Опять впереди, на лихом и первым ворваться в город на плечах неприятеля. Оп! Соображать надо. Э, э а ведь ты брешь Василий Иванович. Если надо, ты всегда сам впереди идешь. А. Ну так кто, если надо? А это называется затыльник. А это называется щечки. А это как называется затыльник? Щечки. Эх ты, герой. Уши пошутить нельзя. Все вы кобылы. Мы и дамы чапаев.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 Да ты что думаешь, я уйду? Так тебе и ушла. Учи дьявол пулемету. А это называется щечки. А щеки, ей-богу, щеки. фронте имел честь драться с генералом фон Людендорф, а теперь, черт знает что, Чапаев. Говорят, какой-то бывший фельдфебель. Да просто не смеяться, господин Поруч. Чапаев очень серьезный враг. Нам одинаково опасны и он, и его слава. Петрович, принеси, пожалуйста, почту. Слушай, Сергей Николаевич. А не находите ли вы, господин полковник, что ваши отношения с ординарцем слишком... Патриархальные, вы хотите сказать. Напротив, они вполне современные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 С 2014 -го года. Прошел со мной по всем фронтам. Понимаете? Ругает. Кричит. Застрелит. Да -да. Кто? Застрелит. Кто застрелит? За что? Чапаев! На собой их Застрелит! Застрелит! Да за что же? Да понимаешь! Из деревни к Чапаеву ну, в землях приехал, канавал там же. Так вот, Чапаев просил... Требует, ли требует именно экзаменовать этого канавала на доктора. Right? И вот, Каминоват, uh. я ему и говорю, не может же ветеринарный врач и ветчайшин экземиновать? Этих ковиду. тебе детей! Ни одному мужику не даёте выйти на доктора. Эксамировать, говорите, немедленно! И тут Тоже документ выдать! Вот, и документ во всей форме. Иначе, говорит, у меня вот в ногане семь богов, так два на вас спорт. А, вы здесь, голубчики? Ну пришли, подлецы, клястьяные отрубки,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 Должен бойцам пример давать. А что же твой Александр Македонский-то? В белых перчатках воевал, да? Ну и не ходил, как басяк. А ты почем знаешь? Э, две тысячи лет тому назад. меня. Крепкий тыл решает окончательную победу, говорит Ленин. И в этом большевистский вождь. А у нас вставки Верховного Правителя вместо укрепления тыла по-прежнему усердно делят шкуру неубитого медведя. Для восстановления России...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 А uh, так. деревне Буза идет Дмитрий. Ну? Ребята из третьего взвода барахолят. Найди ком взвода Жихарева, тащи сюда. На войне и поросенок божий дар. Огоянный! Паш, без тебя он Да, вот Ну прямо карусель получается. Белый пришли храбью, красный пришли храбью. Ну куды хрестнями нападаться? Твои идут, уря, уря. Ну, вот те, уря, дождались мать твою. Твои ребята по деревне барахоль. Ты разрешил? Я? Я и знать не знаю.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 У его командира! Разве такими вещами балуют? Дура! Арестовать! Подожди, сначала напишешь приказ И чтобы все было отдано до нитки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 Там должен понимать. А что, товарищи, граждане, красные армейцы, которые из вас чепай будет. Ну, я. А не врешь? Не вру. Я самый и есть.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 не пришлют за мухрышку какого-нибудь? Боевых командиров в кутузку А может следует? Это как же понимать, товарищи бойцы? Позор дивизии нашей!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 Даже раньше срока молодец Анка превзошла технику. Теперь вы с Максимом друзья, приятели. На счет геройства с бабами ты говорила. Вот ухожу к великам, гости. Чипай с комиссаром ответственное поручение дать. Языка добыть. А сможешь? Я все могу. Вынул, положь винтовку, не балуй. Ну, но ну, много яршей помал. Ухи захотел, растяпа. Митке. Кому? Митьке. Брат помирает, ухи просит. Ранен, что ли, брат? Нет, шампалами. Шампалами, говоришь? мичка Митька, Ухип просит. Пустил бы ты меня. И ты отпустил? Отпустил, Василий Иванович. А винтовку вот принес? Что? Косява! Трибунал! Я потряс. Есть трибунал, Василий Иванович.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 уже из крестьян ком-то Василий Ивановича. Потом Волокове плотничал. Да ну. Ага. А теперь полководец и командир. да еще какой. Михаил Васильевич Фрунзе Армию хотел дать. Василива. это хорошо. Вот полить зря не следует. А уж стреляешь, так попадай. Тихо. Тихо, Тихо товарищ комиссар.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 Так на завтра, говоришь, назначено наступление? Так точно. Офицерские части, говоришь? Капелевцы. Так точно. Атаку они придумали. Там, в штабе. Пси... Психическую какую-то.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 Чёрный ворон, что ты въёшься на доманой, ты добычи не добьёшься, да.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 А ты что, ревизор? Вот еще сонный комиссар объявился. Ты добычи не добьешься,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 Армией командовать воешь? Могу. А фронтом? Могу, Петька, могу. А всеми вооруженными силами республики. Малость подучиться. Смогу и вооруженными силами. Ну, а Верву в мировом масштабе, Василий Иванович, собладаешь? Нет, не сумею. Языков я не знаю. Да спи ты, наконец, чертова болячка! Через пол начнут атаку. Все на месте. Все. Кроме кап эскадрона. Жукова под лица расстреляю. Кроме эскадрон. Есть. А патронов-то хватит нам. Какой бой? Для хорошего боя и на полчаса не хватит. Принимай, степуха. Василий Иванович, в гусар-эскадроне командира убили? Что? Жукова убили! Василий Иванович! возьми с тобой! Час тут! Один справлюсь! Стой! Тихо! Товарищи, это ж враги роблят! Вот что с нам с того, что мы заберем свое? А паны вокруг нас гуляют, требу всех понавпыти! Иди. А нас не заставляй! Требай ты своего села по всем селам! Скрысь! Скрысь! А ну, пусти! Эти навоевались! Пускай теперь другие воюют! Чего ж нам от своих домов уходить? А? Правильно! Не пойдем дальше! Не пойдем! Намучились! Ребята! По домам!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 жизни хочется. Капелевцы. Офицерский полк. А Чабайк где? Анка, помираю. Патроны-то! Пешки? Не того. Нет. Здесь. Ты спрячь. Сохрани. Ты звал, Василий Иванович? Звал.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 Великолепно стреляешь. Молодец. Печка, Дай сюда. На тебе, на память. Садись, чай пить. Thank <tries> you. Веселый разговор. Ну, вот и все. Васильева. обидели они меня у них Чапай ни одна дивизия ни один фронт значит так надо их если бы не фрунзы ни за что бы не... тебе, Василий Иванович, новый комиссар? Да ты знаешь его! Красных расположены штаб и политотдел в Умищенске, главные силы дивизии у Еланя, в Сахарной. Так. Как вы сможете видеть, штаб оказался изолированным, и проход со стороны Чижинской степи свободен. Так. Понимаете, ваш происходящее, это единственный случай покончить с Чапаемым.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 Между прочим, вам, вероятно, известно, что союзное командование оценило голову Чапаева 20 тысяч. Союзное командование, ваше происходительство, могло бы дать и дороже. Ведь позади бурьев, а в бурьеве нефть. Eh, Косара э, теперь до самого гурьего пятки смазала. К моему носу не сунутся. Гляди, Василий ладно, ладно, Вели выставить добавочные посты.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 Кучу презренный царь Сибири пробрал Все спокойно, господин полковник. Будь свободен. Амба, Василий Иванович, отступать надо. Чапаев никогда не отступал.